Здравствуй! Ты зашел ко мне на огонек. Я очень рада. Я ждала тебя. Сегодня у меня глубокий анализ такой темы. Зачем мы встретились? И что на самом деле из себя представляет он? Если ты парень... Да то тогда, что на самом деле из себя представляет она. Я хочу понять, я хочу прочувствовать тебя, я хочу увидеть твои мечты и стремления. Это тот глубинный вопрос, который задает каждый влюбленный или любящий человек партнеру. Для меня, как для Элены, так как мы смотрим второй Елены это, наверное, самый главный вопрос в отношениях. Всегда, когда я встречаю что-то невероятное в своей жизни, а невероятным может быть только общение с человеком, который мне интересен. Так вот, мне кажется, когда мы встречаем таких людей, в нашем сердце, нашей частичкой крови что-то отзывается. Какая-то химия происходит. Я вот хочу понять, какая химия между тобой и тем, кого ты хочешь посмотреть. Я думаю, ты мне доверяешь, поэтому ты со мной. Давай смотреть. Я буду использовать несколько колод. И эти колоды, они дадут более глубокие, более развернутый ответ на то, что скрыто и что даже партнер может не знать о себе или ты не можешь знать своих потаенных желаний. Ведь это так чудесно, когда мы в самом начале отношений либо в серединке, но когда мы еще не совсем знаем друг дружку, мы мечтаем, мы представляем, фантазируем. Иногда наши фантазии, они искушают, иногда они настолько огромны, что поглощают с собой все остальные мысли. Вот давай посмотрим об этом. Я сегодня специально для тебя буду делать практически откровенный разбор Начиная от мыслей, чувств, желаний, потребностей и заканчивая самых-самых тайных желаний на карте Магия Наслаждения. Также буду использовать карты Тарон. Возможно, посмотрю на Кипер, если останутся какие-то вопросы. Но это не суть важно, какие карты, какие колоды. Главное, настройся. Почувствуй этого человека. И очень важно, если ты почувствуешь не просто ну, рядом его, что ли, да. А если ты захочешь посмотреть глубже, ты поймешь, что этот человек отражение тебя, попробуй найти у вас сходные черты, и вот на них сконцентрируйся. И тогда я смогу очень четко. Посмотреть тебя, твои потребности и потребности твоего партнера И понять, насколько вы близки, насколько возможно ваше единство, насколько оно будет длительным, принесет вам очень много острых, в то же время сладостных ощущений. И это очень важно, правда? Правда. Я знаю, что это очень важно. Потому что я такой же человек, как и ты. И точно так же понимаю, как это важно. Можешь мне довериться. Ну что, начинаем. Твой партнер. Твой партнер сейчас на связи с тобой ментально. Он очень сильно, очень острый чувствуют твою сексуальность, потому что первая карта, которая вышла, была дьяволом. Но в отношениях это прекрасная карта. Это говорит о том, что вы очень друг друга чувствуете, вы чувствуете каждую деталь, каждую мысль друг друга. Вы как искорки зажигаетесь в одно и то же время. Следующая карта – восьмерка жезлов. Я буду называть тебе их, не беспокойся. Восьмерка жезлов говорит о том, что... Все силы, которые свыше, которые вас соединили, они за вас. Наоборот, у нас Туз Кубков, карта любви. Для партнера твои чувства очень ценны, потому что четверка Пентаклей говорит нам только о том, что он не, не, не может представить себе день без мысли о тебе. Эти мысли очень и очень его радует, А также «Десятка Пентаклей» говорит о том, что в мыслях он уже давно видит тебя своей семьей. Кто бы ты ни был, но ты его родственная душа. Поздравляю. Теперь посмотрим, что именно мыслишь, о чем мыслишь и что чувствуешь ты по отношению к нему. Или к ней. М -м -м. Для тебя он или она — полная тайна. И немножко побаиваешься неизвестности в ваших отношениях. но абсолютно зря. Почему? Да потому что бояться нечего, ни одной плохой карты. Тройка Пентаклей. Ты жаждешь строить ваши отношения. Ты жаждешь развития. Наверное, вы сейчас не вместе на расстоянии. Да, Туз Мечей говорит о том, что пришло время. Пришло время, наконец-то, показать друг другу ваши тайные желания. Ну, а Король Мечей говорит о, о твоем нетерпении. Скорее всего, меня смотрят сейчас мужчины, которые очень жаждут развития отношений с девушками. Ну что ж, я поздравляю. И Я вижу только интерес. Взаимный интерес, я вижу глубинное отношение э, в том, чтобы сблизиться, но ну, не только физически, не только телесно. Я вижу потребность, острую потребность по тузу мечей быть рядом сейчас. Подумай, какой вопрос ты хотел бы задать. Я думаю, что в течение расклада смогу на него ответить. «Давай посмотрим, какие же чувства сейчас у вас. Что между вами, да? Что на сердце? Может быть, будет что-то сокровенное, такое, что ты не ожидаешь услышать?» «Ну что ж, партнер торопится навстречу к тебе. Шестерка мечей говорит мне об этом. Причем он очень хочется встретиться вечером, при покрове Луны а, мечтает о близости, действительно мечтает и прямо сейчас об этом думает. Рыцарь в опять-таки, карта встречи. А, есть такое ощущение, что, когда вы встретитесь, у вас завяжется намного серьезнее что-то, для многих из вас проиграется, что... Вы захотите быть и не расставаться ни одну секундочку вы вместе. Хотите быть вместе и только вместе. А также, что вы наконец-то поймете по Солнцу, что не надо ничего скрывать друг от друга. Ведь когда вы останетесь обнаженными, опять-таки, не телесно. А друг перед другом откройте ту тайну, ради которой, собственно, вы встретились, вы почувствуете целостность. И самое главное, вы почувствуете, что вы одно целое. В принципе, ради этого вы родились, чтобы встретиться на этой планете. И ваша встреча уже произошла. Но вы встретились глазами, возможно, словами. Но пока вы не встретились с душами. Я хочу, чтобы это произошло. И он стремится навстречу. Рыцарь мечей. Он немного ревнует, либо она немного ревнует. Возможно, есть еще кто-то, хотя карты этого здесь не показывают. Но ревность присутствует. Есть какая-то неудовлетворенность между вами. У каждого она будет своей. Но есть стремление возвращению, есть стремление уединению, есть стремление к соединению. И это очень молодая такая бешеная энергия, выраженная в Рыцаре мечей. Она говорит о том, что есть запал, есть тот огонь, который жаждет удовлетворения. Паш Пентаклей, все будет прекрасно. Колесо года, вы будете постоянно вместе. Почему? Потому что то, то юношество в крови, которое сейчас у вас будоражит, да, оно останется на, на долгое время. Я не могу сказать, что навсегда, потому что любовь, она требует м, большого осознанного движения друг к другу каждодневного. И если партнеры могут или хотят сохранить это, они смогут это сделать, но на данный момент времени у вас все только начинается. Опять-таки, то с кубков. А начинается что? Любовь. Не просто влюбленность, а чувство. Я очень рада. Давайте посмотрим на более интимные колоде магии наслаждений». Какие у него мысли или у нее? По старшему аркану «Дьявол Луна» человек э, воспринимает вас, ну как бы, как сказать, существом немножко выше, чем просто человечество, да? что-то такое, он вас видит, то, возможно, чего вы пока не видите сами. Он видит в вас, возможно, страстность, возможно, какие-то вещи, которые вы пока в себе не открыли, но это его будоражит. Вот запомните, то, что вы пока в себе сами не открыли, ему очень нравится. Поэтому старайтесь не скрывать себя, не комплексовать Потому что есть немножко намек на ваши комплексы. Старайтесь не думать о себе плохо. Старайтесь не вспоминать прошлые отношения по шестерке мечей, возможно, не удавшейся. Почему? Потому что вы как энергия, чистая энергия в чистом виде, очень нравитесь своему партнеру. Он видит вас в максимальную ценность, десятка пентаклей. Но в ваших силах сохранить это, да, удержать эту позицию и никогда а, не давать сомнений в том, что вы такая или другая. Будьте самой собой или будьте самим собой, если вы мужчина. Ну что ж, посмотрим все-таки на магии наслаждений, мысли и чувства вашего партнера вас прямо сейчас. Прекрасная карта. тарш Верховный Суд, говорит о трансформации. Вы кармические партнеры. Вы должны были встретиться. Да, вы должны были встретиться. Ваша встреча была неминуема, и она ведет к созданию счастливого союза. У вас сейчас очень много препятствий, но... Они не помешают вашему слиянию, вашему соединению по восьмерке мечей. Более того, ваши тела давно уже слились вместе, просто на тонком плане, в котором время немного другая структура, как вам сказать, мы находимся в реальности, в которой это существует пока в вашей голове, но внутри там, где ваше глубинное «Я», вы уже давно вместе. Опять-таки выходит шестерка мечей. Он сейчас с вами. данную секунду он с вами. Не просто в вашем ментале, он в вашем сердце. Он хочет вернуться. Возможно, из-за закрытых границ, расстояний сердца. Тоскует, очень сильно тоскует. Выходят двойные карты шестерка мечей. Давайте посмотрим, что еще он чувствует, что он думает. Опять-таки выходит рыцарь мечей, представляете, на той же позиции. Двойные карты, в два раза двойные карты. Две колоды, двойные карты. Это говорит о том, что он очень сильно ревнует и очень хочет быть рядом с вами. И у него бешеная страсть, потому что магия наслаждения рыцарь мечей Здесь такие немножко игры, как вам сказать, <смех> ну, очень динамичные. Больше говорить не буду, но эротического характера. Если вы меня понимаете, соскучился по вам партнер, если вы никогда не были вместе близки, то он мечтает об этом именно такой близости. И карта «Мир», тоже старший Акан, говорит, что вы существуете в вашем собственном мире. И в этом мире он император. Если вы девушка, и если вы мужчина, то она ваша верховная жрица. Как видите, карты выходят сами, они гадают. Кто такая верховная жрица? Это в нескольких вариациях, Это может быть и тайная женщина, либо женщина моей судьбы, либо очень проницательная женщина, либо женщина искушенная в техниках любви, либо очень мудрая женщина. Это может быть очень много ипостасей, но самое главное ипостась- то что вы для него дорогагая ценность. Давайте еще посмотрим. император верховная жрица, то есть он вас ставит наравне с собой, либо она вас ставит наравне с собой. Вы никогда не будете на вторых королях, потому что ваш союз равноценен. Королева Пентаклей целует вашу ногу, гладит ее, хочет прикоснуться к вашей пяточке, поцеловать ваши пальчики на ногах. Очень многое говорит об этой карте. Он вас хочет просто приласкать и, возможно, утешить, потому что то, что сейчас происходит вокруг, не может не откладывать отпечаток на наше мироощущения, самоощущение себя, наше здоровье, наше позитивное настроение. Да? И он очень хочет утешить вас. По каким-то причинам да, он пока не может этого сделать. Но когда он остается наедине со своими чувствами и мыслями, либо она остается, она всегда говорит с вами об этом. Что еще на сердце? Умеренность. Умеренность говорит о том, что человек постоянен. Постоянен в своих мыслях, чувствах. А Ни о каких других женщинах или мужчинах он не хочет думать. Они для него просто не существуют. По карте даже «Мир». Мир – это замкнутая система, в которой циркулируют только те люди, которые друг друга когда-то дали клятву, да, безмолвную клятву – быть вместе. По умеренности могу сказать, что ваши отношения продаются очень долго. Возможно, вы даже будете в конце, ну, я неправильно сказала, в конце – в середине там заскучаете, потому что они слишком долго длятся. Но это прекрасная карта в позиции, э, что он думает. Да? Он думает о том, что ему не хочется больше искать. Искать э, приключения, искать каких-то новых лиц, новых ощущений от других девушек, либо других мужчин. Он нашел то, что искал, либо она нашла то, что искала. Следующая карта «Смерть» говорит о том, что сейчас происходит полная трансформация. Опять-таки старший аркан. Это очень серьезный расклад. Он говорит, насколько важно этому человеку, вашему партнеру, это время наедине, да, вынужденное время наедине со своими мыслями. Ведь сейчас, как никогда, люди на Земле могут оценить истинные ценности, которые возможно, не видны в обычной жизни, когда каждый из нас либо в форматах потребления, либо в форматах достижения каких-то карьерных лестниц, но совершенно не замечают близких людей, либо ушел в даун, так сказать, по каким-то своим причинам. Сейчас все люди примерно находятся в одной энергии. И если у кого-то есть Любовь, отношения ⁇ это человек, ему можно поздравить с тем, что он не одинок, потому что, наверное, одиночество в любви ⁇ это, наверное, очень грустное состояние. Я никому не желаю пережить состояние игнорирования любимым человеком. То есть, когда... Когда ты любишь кого-то, и ты понимаешь, что тот человек, ну да, влечен совершенно глупыми, даже не детскими, а неизменными какими-то энергиями. Ну, опять-таки, здесь об этом вообще речь не идет. Просто есть люди, которые пережили такую боль. Я хочу их поддержать и сказать им, что вы не волнуйтесь. Я знаю, что вы меня смотрите здесь, иначе не выходили бы здесь кое-какие сочетания карт. Вас очень мало, но вы все-таки существуете. Я хочу вам сказать, любой опыт, даже болезненный, он приносит в конце, когда он заканчивается, именно болезненный опыт, он приносит неоценимую услугу. Для того, чтобы встретить настоящего партнера. Потому что после боли вы точно уже знаете, кто вам нужен. А это, это просто стопроцентное основание для того, чтобы судьба сложилась именно так, как вы ее нарисовали. Вот об этом карта Солнца. Второй раз она у нас выходит. Она говорит о том, да, вот сейчас приходит момент истины. Нет уже иллюзий, нет уже никаких сомнений в том, что вы точно знаете, какой человек нужен вам. И если вы встречаете этого человека, вы его прочувствуете сами и сразу. А здесь мы смотрим, собственно, для тех, кто их уже встретил, насколько реально ваши отношения такими, как вы их хотите видеть. Так вот, по карте Солнца это все действительно реально. Опять выходит четверка пентаклей. Она выходила именно в этой позиции, на картах Таро. Вот она, четверка пентаклей. Ваш партнер очень дорожит вашими отношениями. Это именно то, что я сейчас говорила. Ваш партнер реально хотел встретить такую девушку или такого юношу, в каком бы возрасте вы ни были, именно такого, такую, как вы. И он безумно счастлив, что он ее встретил. Другое дело, насколько нашей мудрости, так как мы все люди, хватит нам, чтобы реализовать наши отношения, реализовать, уберечь их хрупкость, вот эту сладостность, да, уберечь от каких-то негативных моментов, которые бывают у каждого. Давайте посмотрим, удастся ли это. Да, удастся. Иерофант, опять-таки старший аркан, говорит, что наши отношения сейчас, для тех, кто смотрит, это большая учеба для нас. И это время большая учеба для того, чтобы все, что мы... Хотим, получилось. Да, бывает непросто. Бывает непросто откликнуться после какой-то обиды. Да, у многих происходили ссоры по карте Семерки Жозлов, например. Но десятка Пентаклей, которая выходит еще раз, смотреть еще раз выходит две. Десятка Пентаклей говорит о том, самое дорогое в жизни для него и для вас, для нее и для тебя. Это что? Ваши отношения. Выше этой карты десятки Пентаклей о ценностях, да? Больше ничего нет в этих колодах. Вы самый-самый дорогой человек, ваши отношения для этого человека самые дорогие, и если вас не станет по разным причинам, кто-то уйдет, обидится или что-то еще, не дай Бог, то этот человек, возможно, даже не захочет других, никаких других отношений, вот настолько это дорого. А здесь изображена семья, изображена изобильная любовная сцена, но на самом деле это всего лишь образы. А если так углубиться, что такое Таро? это это глубинное переживание, ради чего, собственно, мы пришли на этот свет. Мы хотим воплотиться всей своей душой в другом человеке и через него познать себя, познаем, познаем себя, познаем Бога в себе, познаем Бога в себе, становимся самыми счастливыми и уже можем поделиться от этого любовью с нашим партнером, благодаря чему любовь вырастает во много раз. Она становится еще крепче, она становится способной воссоздать что-то кроме себя. Это могут быть дети, это могут быть проекты, это могут быть просто счастливая жизнь каждый день. Да, вот совершенно счастливая жизнь каждый день. Казалось бы, многие назовут ее рутиной, бытом. Но ведь в этом и есть смысл счастья. Когда у нас есть стабильность и рядом любимое существо. Вот сейчас мы знаем, что это важно. Потому что у нас нестабильно вокруг, за окном. Вот сейчас мы ценим это, правда? Я хочу сказать, да, у вас есть препятствия. Есть у кого-то здесь треугольники, квадраты. Есть просто обстоятельства в разных странах, на расстоянии. Кто-то может быть сейчас нездоров. Я хочу вам пожелать как можно быстрее стать сильнее этих обстоятельств и идти навстречу друг другу. Потому что, потому что на этой карте вы очень любите друг друга. Королева жезлов. Женщина, которая меня смотрит, это та женщина, которая ничего не боится и идет вперед навстречу своей любви. А мужчина по двойке мечей примчится к вам навстречу как только, как только это будет возможно, потому что он очень скучает по вам, находится как отшельник в беспокойстве постоянных мыслях, суматошных, каких-то а, раздраевах, что ли, внутренних, потому что не с вами, потому что не может быть с вами по разным причинам. Ну что ж, благодарю вас за просмотр. Я думаю, вы поняли, что бояться вам нечего и что ближе вас у вас же. Наверное, никого нет, потому что только любящие сердца находятся в одной точке. Они концентрируются друг на дружке, и поэтому все остальное уходит не просто на задний план, а улетает далеко и дает вам возможность ощутить ту целостность и гармонию, которая сейчас здесь была. Я буду очень рада, если вы расскажете мне, что вы почувствовали после этого расклада, как изменились ваши отношения в лучшую сторону, как вы соединились, когда вы встретились, ваша история. Пишите мне, я буду очень рада. Подписывайтесь. Пишите новые темы, которые вам интересны. И буду очень рада помочь, прочитать, почувствовать вашу энергию. Королева Чаш. Вот с этим посылом отправляю вас мечтать друг о друге. Не забывайте, что самое важное в отношениях – это любовь. А все остальное приложится. Пока.